Так, видео. Угу. Все, сделали краник. Рыс-рыс. Этот гусачок. Тумбочка. Вот так вот сделали. Единственное, что шланг не хватило. Нужны тридцаточки. Болер...